Конечно, многие граждане Украины думают, что все то, что происходит сейчас, это какая-то случайность. И что это не было, конечно же, запланировано. Но по факту давайте просто сейчас вернемся в 1997 год. Вот вам фрагмент интервью с Кравчуком, президентом Украины первым, который причастен к развалу Советского Союза. И давайте просто послушаем. Украина хочет жить нормально с Европой, так же, как и нормально с Россией. А, я знаю, тут недавно в одной из академий американских проводились все... Учения штабные. Ну а теперь давайте послушаем про сценарий вот этих штабных учений вооруженных сил Соединенных Штатов. И там э, гипотетически в 25 год э, разрабатывается ситуация, что Россия, вою... Америка воюет с двумя государствами Китаем, и Россией, и причиной войны как раз то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. Но ну, а теперь давайте зададим себе же элементарный вопрос. Откуда в 1997 году Соединенные Штаты Америки в своем генштабе знали о событиях в Украине 2022 года? Так считают в России тоже, как и в Америке, что Россия может начать воевать с Украиной. Если Украина в НАТО, а Россия нет. Причем настолько точно смоделирована вся эта история, с учетом того, что Украина реально поддержала НАТО в этом конфликте. Отсюда делаем опять же элементарный логический вывод, что если знали тогда, в 1997 году, значит это планировали, значит создавали ситуацию, при которой такой сценарий будет единственно вероятным.